в соцсетях пишите Макс Прайм Инстаграм Макс Прайм ТикТок и в личку вбивайте пишите Макс Прайм Дискорд Макс Прайм канал youtube Макс Прайм всякое такое Фейсбук и напишите мне пожалуйста даже если я не отвечу сразу но через два три месяца потом через год отвечу потом мне нужна эта консультация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 аккаунт лишний хотел чтобы кто-то из вас этим блин да и занялся и в принципе я тоже могу заняться этим продолжаем говорить про влоги как зарабатываю на влоги как-то так вот в общем если вам нужна моя консультация пишите мне личку про блогерство, как заработать миллион на блогерстве, все реально, главное только, если было бы желание. Можете сам себя излечить, с помощью одной функции, это самое, это написать... написать мне и жить дальше. Но это можно и так сделать, можно даже было не говорить. Ну ладно, в принципе. Напишите мне, хочу заработать, хочу в твою команду, или что-то, блин, сумасшедшую идею, хочу твой проект, хочу вести твой канал, вот. Некоторые боятся это и поэтому вот их не вся проблема, они не станут миллионером-блогерами. Если у вас такая реальная неудача, как мне сейчас, то есть мне сейчас вообще не везет блогерству. Я уже, когда был школьником, меня дизлайкали, поэтому я хочу объединиться с кем-то из вас, команду создать. Если вы тоже такой человек и вас не везет, то в принципе со мной и с э, множеством людьми вас будут вести, поэтому набирайте и творите. Всем удачи, всем пока.